Добрый день! На связи Максим Петров. Закончилась поездка в Китай. Сейчас переехал на Филиппины, на Баракай. И данное видео хотелось записать ну, в разряде того, какие вопросы какие мысли у меня появились после поездки в Китай. И здесь, наверное, многие слышали про династию, про богатство семьи, которое... про которое я рассказываю, которое транслирую. И хочется сказать свое видение. И вопросы, которые я ставлю перед собой после того, как я посетил Китай. Но действительно людей достаточно много. Людей достаточно много. Располагаемый доход у китайцев просто очень даже хорошо. И у меня возникает вопрос по прогнозам футурологов и людей, состоятельных людей, с кем мне приходится общаться. Есть понимание, что если смотреть хотя бы там иметь видение на лет 20-50 вперед, то очень и очень много ручного труда будет вытеснено машинами, будет вытеснено роботами. И возникает у меня такой вопрос. А что будут делать со всем этим населением? То есть население уже по-прежнему продолжает расти. И я прихожу к тому, что этих людей надо будет занимать. И опять у меня возникает вопрос, а как заработать на этом? То есть какое наследие оставить детям, в какие отрасли стоит инвестировать и с тем, чтобы, допустим, мои внуки, правнуки были успешными, состоятельными и получали определенный доход. К чему я прихожу, то есть какие выводы лично у меня возникают в этой связи? Ну, первое, это, конечно же, робототехника, то есть это строительство роботов, это производство процессоров, тех же самых, соответственно, нужно смотреть на лидеров, кто этим занимается, кто это производит. И, наверное, здесь очень трудно выбрать очередного Apple, Amazon, еще кто-то, кто хорошо вырастет. Тут, наверное, просто смотреть нужно на сектор в целом сектор строительства робототехники. Второе, я понимаю, что людей надо будет чем-то занимать, ведутся такие переговоры, проводятся различного рода тесты в развитых обществах, когда людям просто платят деньги, и ну, чтобы они не работали. И по мере того, как будет развиваться опять-таки робототехника, как будут уходить вопросы, ручного труда, все меньше и меньше людей будет работать, здесь можно говорить о том, что этих людей надо будет куда погружать. Это, соответственно, все, что связано с дополненной реальностью, все, что связано с играми, виртуальной реальностью погружения. да То есть людей, скорее всего, этим будут занимать это будет развивать, потому что опять-таки технологии развиваются в этом направлении. То есть людей нужно чем-то занять, чтобы они не думали лишнего. И поэтому получается, что производители компьютерных игр дополнены реальности, они тоже будут иметь достаточно большие денежные потоки и соответственно 50 лет, является интересными объектами для инвестирования. Третье, что, мне кажется, будет пользоваться большой, очень большой популярностью, это туристическая отрасль. Потому что, опять-таки, если люди работать не будут, а будут получать деньги, им нужны впечатления, им нужны ощущения. Их, соответственно, нужно или погрузить в какую-то альтернативную реальность, или же, соответственно, их нужно чем-то развлекать, ощущения, эмоции, впечатления, что может создать, в том числе наиболее простое это туристическая отрасль. Поэтому вот, наверное, на мой взгляд, если посмотреть значительно дальше своего собственного носа, три отрасли, которые стоит рассматривать объекту, ну, которые три отрасли, которые стоит рассматривать на перспективу очень долгосрочного инвестирования и с позиции видения, ну лично моего видения, да, то есть это не является какой-то инвестиционной рекомендацией, это к вопросу о том, какие мысли у меня после этой поездки появились. Что думаете по этому поводу вы? Оставляйте комментарии в видео, какая еще может быть отрасль интересна именно для такого горизонта планирования. Также, если понравилось видео, Ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего вам самого хорошего. Пока-пока.